Так, друзья, с вами Неспящие Шкрала. Представители компании Сурсанда, же Поволжья, Ника и Константин. Константин Шашков, потрясающий лидер по призме и ведущий человек, кто знает, что ведает. Сейчас мы покажем вам. Осталось 15 минут до окончания цены по 50 рублей. И на следующий день. Мы поднимем сюжка на уши, потому что мы будем дарить призмы за наклеенные машины. И хватит уже спать. Сейчас вы это увидите. Да, я подготовлю. У нас осталось 20 минут по Москве. Переводим так. тысячу призм. Переводим тысячу призм в мегаватты. Быстро, легко и комфортно за 5 секунд. Время для уже вот, Поэтому, друзья, с новыми силами вступаем в работу с понедельника. Распространяем наклейки, распыляем призмы, распыляем мегаватты. Потому что нам надо до выставки в мае максимально информацию, потому что потом уже будет и цена повыше, и уже зайдет до да, крупный сектор бизнеса. Так, проверяем. Ну все, здесь ушли у нас. так сейчас подождем так вот у нас улетели призмачки проверяем на другом кошельке время у нас без 20 итак смотрим прилетели. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Все контакты видео под описанием. Обращайтесь к любому представителю компании Source Energy. Нас много по всей стране. СНГ присоединяется, за Европу в теме. Не тормозите. Принимаем биткоины, эфириумы, криптовалюту призом, ну и, конечно, наши деревянные билеты Банка России. Понеслась.